Диксон Привет А тут у нас живет сучка Сучка, скажи привет Вот это где-то в районе 15 апреля Здесь у нас глина замачивается Здесь тоже глина замачивается Тут у нас картошка растет, там рассада тыквы кабачков. Так, тут появился стол и классный плакат. Тут пока что идет ремонт электропроводки. Это лампочки для рассада. Так. Значит, изменения, по сути, по веранде, это то, что здесь больше нет алюминия, алюминиевых проводов, все сняты. Вот эта розетка на меди уже. Также от щитка проложен отдельный провод. Вот эти серые гофры, их нельзя класть на улицу, потому что они разрушаются ультрафиолетом и в целом они не устойчивы ни к чему такой материал так тут у нас новая коробка счетчика в разработке что называется группа автоматов потому что вся электрика сейчас ремонтируется вот. самое главное обновление сегодняшнего дня это то что в доме больше не осталось меди под напряжением э, алюминия под напряжением И Самое интересное, что я хотел показать. <с> вот так выглядит дом. <с> вот такой вот ядерный ужас здесь произошел. А все потому, что в доме больше нет алюминия под напряжением. То есть все алюминиевые провода, которые еще остались, они уже обесточены, не подходят к магистрали к щечку. А в основном их и не осталось. Тут лучше украстет очень хорошо. Там мультиварка стоит. Вот одежду немножко прикрыл, но все равно туда очень много попало. Пыли так вот шкафчик из коридора переехал сюда очень хорошо но обогреватель давно уже висит вот это остался в этой комнате последний алюминиевый провод вот он здесь идет в стенке вот сюда до выключателя это это выключательный провод хочется его тоже вытащить но не хочется снимать то что вот я проложил в лохко это... вот такие дела Ой. собаки тут классные такие да улыбается теперь по бане новости какие а баня новости такие, что тут в свободное время я мешу бетон. Значит, пол разобран, но это так уже было. И вот кусок разобран стены и фундамента. И вот там вот сюда заливаю я бетон. А в бетон добавляю известь. Чтобы, чтобы она температуру нагоняла быстрее так застывать бетон